не день, то переполох. Так что же Дональд Трамп заявил на этот раз? В интервью каналу Fox News президент США сказал, что уважает своего российского коллегу и осадил прессу, заметив, что Россия не единственный злодей на планете. СМИ подняли страшный шум. Неужели Трамп сравнил США с ужасной Россией? А разве он не прав? Я прошу Обаму, чтобы он вернул к жизни папу. стране, которая провозгласила себя величайшей в мире, смириться с такими фактами может быть тяжело. Но, видимо, это не главное. Слова Трампа так отвратительны просто потому, что Америка не такая, как все. Правда же? Пытаюсь представить, что бы вы ответили, если бы Обама защищал кровавый режим Путина и спрашивал, думаете, наша страна такая уж невинная? Я не намерен критиковать каждое слово президента, но я считаю Америку исключительной. Мы отличаемся от России и действуем совершенно иначе. Полагаю, это очевидно. Трамп, видимо, просто констатировал факт. Поведение США, особенно на мировой арене, отнюдь не безупречно. Даже сосчитать трудно, сколько государственных лидеров было свергнуто при участии США и ЦРУ. Уму непостижимо, сколько людей погибло от ударов беспилотников Обамы только за последние четыре года. Просто смешно, что СМИ, уверенные в своем моральном превосходстве, позволяют себе извительные комментарии, а ведущий Fox News Билл Орайли высокомерно осуждает Трампа за прямолинейный ответ. Итак, президент Трамп снова сказал то, о чем люди слышать не хотят. Но, похоже, нам просто придется к этому привыкнуть. А как же тема, о которых люди, наоборот, хотят услышать? Например, борьба с группировкой «Исламское государство», даже если потребуется сотрудничать с Россией. Ведь этот вопрос также достоин упоминания в прессе. Я не понимаю, зачем демонизировать Россию, если мы собираемся совместно достигать общих целей. Я не вижу в этом никакого смысла. Левые в США критикуют правых и заявляют, что ни с кем не хотят сотрудничать. Ни с союзниками, ни с врагами. Как будто они когда-то горели желанием иметь дело с противниками. Непонятно, почему левые настолько недовольны возможным партнерством США и России. России. Думаю, нам все же нужны позитивные отношения с Москвой. В чем тут проблема? Честно говоря, я не понимаю, почему все этого так боятся». Конфликт между прессой и Дональдом Трампом разгорается в США. Газета Нью-Йорк Таймс опубликовала статью, в которой утверждает, что президент каждый вечер в халате сидит в Белом Доме и смотрит телевизор. Причем его помощники, якобы, жалуются, что он проводит так слишком много времени. Пресс-секретарь Трампа потребовал от газеты извинений. Он заявил, что журналисты лгут, причем лгут даже в мелочах. У главы государства даже нет никакого халата. На этом фоне Белый Дом опубликовал список террористических атак, которые американская пресса как бы не освещала. Среди прочих там говорится о теракте с российским самолетом над Синаем, атаках в Ницце, Стамбуле. На этот раз уже журналисты обвинили новую администрацию в лжи. Ведущий телекомпании CNN заявил, что он лично рассказывал о многих терактах из опубликованного списка. Средства массовой информации мешают Дональду Трампу проводить его политику. Об этом заявил старший советник американского президента Стив Беннон. Корпоративные глобалистские СМИ решительно настроены против экономической повестки президента, направленной на США. И это будет только хуже, потому что Трамп продолжит продвигать свою повестку дня. И как только экономическая ситуация улучшится и появится больше рабочих мест, они все равно продолжат бороться. Если вы считаете, что они отдадут вам вашу страну обратно без боя, вы, к сожалению, ошибаетесь. Каждый день, каждый день будет битвой. Стив Беннон сегодня в очередной раз назвал средством массовой информации оппозиционной партией. В первый раз эту формулировку в отношении медиа старший советник Трампа использовал в январе в интервью «Нью-Йорк Таймс». «СМИ должны стыдиться и чувствовать себя униженными, заткнуться и немного послушать», — сказал он тогда. СМИ регулярно становятся объектами критики со стороны представителей администрации Трампа, а также самого американского президента. Несколько дней назад он написал у себя в Твиттере, что газеты «Нью-Йорк Таймс», а также канал НБС, АБС, СБС и СНН являются врагами американского народа.